Русского. Оно начинается с того, что человек утром встает и говорит, да пошла ты, да пошел ты и так далее. Когда плохо относится к детям, к матерям, когда плохо относится ко всему. То есть, если посмотреть на социум, я не обвиняю его. Это как бы моя, мое такое мнение. То в этом социуме проявляется нетерпимость. Нетерпимость. Ну ладно, с нетерпимостью, это как бы днище и ниже дна, но неуважение, конкретное неуважение, ненависть, неуважение, тогда что должно произойти? Почему Россия напала на Украину? Почему Украину ну, хочет захватить Россия? Ничего не получится, потому что Украина победит в этой войне. И почему это произошло потому что огромное количество людей пласт людей которые проживают в российской федерации привыкли жить с позиции неуважения точно так же как огромный пласт людей которые живут в